Мешала травма колена задержала а да, ты ел капусту или морковь? Капусту, капусту, едят женщины, насколько я знаю но мне не помогло, ты я ел заметил. итак, мы заехали в заправку Лукойл 27. На улице Нет. показывает минус 22. Показывается градушник. Нам он умрет. Да, Замерзло прямо в шланге. 9. Покупайте антигель. Ша вы пиздите, нету там никакого урагана, там вообще штиль, нахуй. Бля, сука. Ебаный а, тазик, бля. Ах ты сука! Что, бля? Run. <laughs> <Get a kid. laughs> all the way in good cat oh my god99 not99 <laughs> хотим больше сисек! Что самое главное в женщине? Душа! В ходе проведенной спецоперации у подозреваемых было изъято. 3 килограмма героина. А также был найден кейс с тремя миллионами евро в связи с... 7... Стоп, давай выберем. В ходе операции у подозреваемых был изъят один килограмм героина. и чемодан. 他就是在了一下捡过的见过的これは烫血烫马轴的 但最初见哈哈不要受广吗<笑><音><音><音><音> Bye. <laughs> Come on, there yeah. yeah. Okay. What's gonna happen here? I see you looking at me. Ooh! Okay. Куки. Хм. Не, ты, ты, ты, ты, ты, ты,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 Oh Woody. Woody. Boy. день, кому-то добрый вечер. И сегодня я бы хотел показать свой мощный игровой ноутбук, который я сделал сам, своими руками, потому что в моем поселке не продаются компьютеры, а мне очень хотелось поиграть в мощные игры. Также диск с самыми мощными играми мне пришлось сделать тоже самому. Его можно вот сюда поставить. Ну давайте посмотрим характеристики этого красавца. Вот характеристики. Также здесь есть клавиатура, пробел, э, сенсорная мышка, э, веб-камера. Выглядит все очень стильно. Я очень старался. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком. До свидания.